Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как в NSP заработать первые 200 долларов. NSP – очень простой маркетинг, есть компания, с которой мы с вами сотрудничаем. Вы имеете договор с компанией, подключаетесь к ней как потребитель или партнер, и для того, чтобы заработать 200 долларов не на продажах, а на построении группы, нужно привлечь несколько покупателей, которые будут покупать продукт напрямую у компании. Они будут покупать продукт напрямую у компании, а вы будете получать с этого процента. Так вот, если товарооборот всей этой структуры будет примерно 1000 баллов, ваш доход будет примерно 200 долларов. 1000 баллов в среднем это от 10 до 30 потребителей.